Всем привет! Беременная Катя Осачия с мужем Юрием Горбуновым попали в ураган на самолете. Через минуту после посадки самолета, в котором летели звездные супруги, начался сильный ветер и дождь. Юрий и его супруга были изрядно взволнованы таким происшествием. Беременная телеведущая Катя Асачия вместе со своим супругом, актером и ведущим Юрием Горбуновым чудом приземлились во Львове. Дело в том, что вчера город настиг сильный ураганный ветер и грозовой ливень с градом. Об этом Юрий Горбунов рассказал в ролике, который опубликовал в Инстаграм. Нас вот так потому на улице страшный ураган поделиться. ли летаком так, не по мы в автобусе по каким-то И это не смешно. Доброе, чтобы мы Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Катя Асачия и родителями во второй раз. Телеведущая также воспитывает старшего сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком.